Сейчас помедитируем на ключевую ноту созвездия. Я узнаю свое второе «Я», и с угасанием этого «Я» расту и сияю. То есть с угасанием малого второго «Я» высшая душа растет и сияет. Этот девиз поможет вам воспринять энергию этого знака. Ощутить качество этого знака. Я узнаю свое второе «Я». И с угасанием этого «Я» расту и сияю. Я узнаю свое второе «Я».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 Расту и сияют. Теперь подумайте и представьте, что энергии света, любви и воли к добру втекают из планетарных источников и, протекая от одного планетарного центра к другому, постепенно приземляется на нашу планету